Всем здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Красноярска. Два года назад я пришла из банковской сферы в сферу недвижимости. Пришла в одно из самых крупных агентств нашего города, которое уже 28 лет на рынке недвижимости является лидером нашего в городе Красноярске. Первые четыре месяца мы проходим обучение, где в основном обучают работать с продавцами вторичке То есть мы учимся работать с продавцами, учимся работать на эксклюзивных договорах, и уже после обучения, в процессе работы, вместе с наставниками, вместе с опытными агентами, мы дальше обучаемся по ходу, скажем так, работе с новостройками, работе с покупателями. И вот как раз тот момент переходный, я случайно наткнулась на курсы, на вебинары Дарьи Антона, бесплатные которые. Посмотрела в течение трех месяцев, наверное, несколько вебинаров. Ну, то, что они цепляют, это вот прям ничего не сказать, потому что разница в 4 часа, я ее даже не замечала. Вебинары заканчивались в 3-4 часа, под, ну, под утро уже и сна ни в одном глазу не было. Настолько это захватывающе, настолько это интересно. И вот, наконец, в ноябре 2019 года я созрела на эти курсы, появилась возможность оплатить, и я сразу же записалась. И... На этих курсах был вообще полнейший перезагруз, было столько фишек, было столько инсайтов, такие подробные инструкции к работе, такие подробные скрипты по работе с покупателями и с продавцами в том числе. Ну мне было интересно очень с покупателями, потому что эта это, как бы, тема была не настолько прокачана у меня. Да? Еще очень понравился урок, который по типам личности. Это было настолько глубоко, настолько понятно и здорово, что вот после этого занятия ну, реально стало интересно работать с людьми, потому что ты с первых минут уже понимаешь, кто перед тобой, да? что за человек, и как с ним работать и как строить дальше разговор. И вот на сегодняшний день, это уже год прошел после курса, я могу сказать, что, ну, что прошло произошло за этот год если год назад у меня были сделки ну 1 2 3 с натягом и в основном это были вот ну, продавцы вторички то на сегодняшний день это можно сказать 50 на 50 и с продавцами и с покупателями и вот допустим в прошлом месяце у меня было закрыто две сделки с продавцами сложные сделки были и троим покупателям я помогла приобрести квартиры в новостройке элитные квартиры в центре города красноярска в этом месяце уже открыто три сделки по вторичке и три договора с покупателями с которыми мы сейчас подыскиваем варианты на покупку поэтому вот Результаты на лицо, скажем так. Я понимаю, что может быть и больше, и 8, и 10 сделок. Но сейчас я понимаю, что мне нужно выстроить процесс просто работы так, чтобы ну, мне было комфортно, чтобы не было перезагруза. И ну, я думаю, что это будет ну, просто, просто сделать. Просто войти в этот ритм, и все получится. Отдельная благодарность моя Антону. Потому что то, как он просто говорит о сложных вещах, вот эти все медийные штучки – я не компьютерный гений, и в нашей семье компьютер появился, когда старшая дочь наша училась в третьем классе, это 2003 год. Да, за эти годы я работала, в банке работала с компьютером, но вот именно вот создать что-то такое, типа сайта, да, я даже представления не имела, но интерес был. Но после того, как мои дети увидели, что я сделала, они у нас, мы их называем хакерами, <смех> компьютерами. После того, как они увидели мое произведение, они, сказ... они вообще были настолько удивлены. Мама, как ты это сделала и кто тебя научил? То есть они были тоже в восторге. Поэтому это от Антон, отдельное вообще спасибо. И еще один момент хочу отметить. В июне этого года моя знакомая пришла к нам в агентство. Она тоже, ну, старается дополнительно прокачиваться и какие-то навыки, теорию да, получать из вебинаров разных, бесплатных. И недавно она прошла платный вебинар одного тоже коуча практика. Но после того, как она посмотрела бесплатные вебинары Дарьи Антона, она сказала такую фразу, Дарья с Антоном бесплатно дают гораздо больше фишек, чем вот я сейчас получила на этом платном вебинаре. Я, говорит, представляю, что у них будет на курсе. То есть я ну, как бы надеюсь, что она тоже пройдет этот курс. И реально, друзья, кто вот не был на этих курсах, я прям рекомендую, потому что ну, перезагруз будет о, полнейший. Просто довериться профессионалам и делать то, что они вам говорят. И реально скорость конверсии о, от первого контакта до сделки – она увеличится, вот если сравнивать, допустим, да, образно сравнивать, то вы, как будто вы пересядете с телеги на самолет. Это реально, это круто, я просто рекомендую.